Всем привет! Решил я э, сделать э, небольшой урок, возможно их будет больше, возможно, не обещаю, но э, небольшой урок, потому как создавать моды в проекте Zomboid, то есть игра Project Zomboid, э, в, э, в которой можно создавать моды. Вот так. Вот. Почему я не обещаю, что будут еще уроки? Ну, даже не уроки, а я буду показывать, как я, к примеру, для себя это делал. Потому что, потому что нет времени. А так как я сейчас иногда утром зачитываю эту книгу на фоне «Игра зомбоит», плюс большое желание было у одного из подписчиков. Ну и так как это сейчас все вместе, как говорится, куй железа пока горячо. Поэтому я решил сковать его. Тем более, первый мод он несложный. Ну и плюс у меня возникли потребности, потому что в Zomboid хорошо играть. Начал играть и играешь, играешь там день за днем. А у меня получается только утром там 20-30 минут, в зависимости от того, насколько я начитаю. Соответственно, иногда приходишь, думаешь, что ты делал. Ну, это долго, это растягивается. И у меня возникла потребность написать небольшой мод для себя. В котором... Я буду читать. Ну, ну да, читы это плохо, это грех. Это, ну, даже не знаю, как еще сказать. Но, возможно, кто-то скажет, что это неинтересно. Я скажу, что мне это интересно. Возможно, скажет, что это нечестно. Я скажу, да, это нечестно, но мне это интересно. Ну, короче, вот так. А, ну, помимо читов, конечно же, мод. мод да и позволяют ну, сделать очень много, ну, по крайней мере, в этой игре. И почему именно для этой игры? Потому что там один из подписчиков писал по поводу RimWorld, и я не разбирался, но он написал что-то там HTML, что-то еще, короче, это очень интересно. А здесь Lua язык. Соответственно, это Lua был одним из кандидатов, который, ну, из кандидатов для курсов по языку этому Потому что у меня есть по C, C++. И следующим, ну если бы было время, то это был бы Луа, в котором мне бы самому нужно было бы еще разобраться. Поэтому, поэтому я особо еще не разбирался в нем. Ну короче, приступим. Первое. Первое, ну вот у меня в репозитории, у меня там уже 14 репозиторий. В, там много всего есть. Есть у меня вот такая репа. Project Zombo. Мы сейчас его склонируем. Этот мод я писал на другом ноуте. Поэтому на этом еще не запускалось. Поэтому делаем вот так вот. Git clone Как там? Блин, а как вставлять? Ctrl-Shift Insert. Вот. Сейчас склонирую, склонируем эту репу. Ну и дальше пойдем. Второе. Смотрите. Я где-то в интернетах нашел Lua Development Tools. Ну или Lua IDE. Можете ей воспользоваться. Это такой порезанный клипс. Порезанный клипс. Но кто совсем не знаком с языком Lua, даже чтобы протестировать простейшие вещи там типа Hello World написать или еще что-то, то как раз можно вот воспользоваться вот этой IDE. -шкой. Здесь вон, можно выбрать язык, луа, ну короче, можно. По луа я ничего не буду особо рассказывать, потому что я сам особо его еще не знаю, поэтому, поэтому я буду только рассказывать в контексте вот этого нашего мода. Так, а что так долго? Там же немного файлов. Так, Dropbox, давай, до свидания. Так, что нужно, что нужно? Ну, сейчас у меня репа выкачается. Так, какой-то Retry Connection. Странно. А -а так, там ссылочки должны были быть. Делки палки Чего ж так долго, долго-долго выкачиваешься. Моддинг, даже ничего нету. Наверное, скорость не очень. Fire. Так, ладно, я тогда нажму на паузу. Сейчас подождем, пока оно выкачается. Или хотя не буду нажимать, сейчас так подождем. Короче, что нужно для <coughs>, написания модов? Ну, какие-то э, навыки программирования, конечно же, нужны. Это раз. Не такие, конечно же, как для написания проекта на C C++. Но это скриптовый язык, Lua, но тем не менее, нужно что-то знать. Э, и что-то уметь. Дальше было написано. То есть, я, чем я руководствовался. Есть одно руководство, оно небольшое, я так понимаю, от разработчиков. Оно не полное, оно коротенькое, но я его взял. Дальше я брал, качал какие-то моды и смотрел, как сделано там. То есть особо не вникая в детали. Ну, то есть, мне нужно было сделать там простые вещи. То есть включить режим призрака, ну, типа невидимости. Ну и там по горячим кнопкам добавлять там топор это то что всегда нужно и эффективно против зомби там этот э, кувалду э, бензина ну если а я не если а я точно буду там генераторы использовать там газ и еще что-то я там добавлял вот и все то есть довольно простой мод а, так вот надо луа не обязательно его хорошо знать. Вот можно вот в таком режиме, как я, постепенно знакомиться. Где-то было написано, что можно этот зомбой декомпилировать. Так как он написан на Java. Но этим я заниматься не буду и не хочу, потому что ну, для этого, для модов, есть Lua, Поэтому никакой декомпиляции не будет. Елки-палки, что такое? Что-то с. С интернетом. Так, сейчас я нажму паузу и попробую переконнектиться с, ну, с помощью телефона. Во, все получилось, все получилось. Так, смотрите, у меня здесь есть вот один мод lesson 1. Что первым делом надо сделать? Давайте я скопирую. Я писать это не буду. Я думал сначала так в режиме писанины, то есть строка за строкой писать, но это очень долго, и, и возможны проблемы где-то буковкой ошибся и ладно смотрите нужно пойти туда где лежит папка zomboid ну обычно сама игра лежит отдельно ну если это windows там программ files там туда-сюда если это linux то тут точечка steam сама игра а для сохранялок и и модов создается отдельная папка ну типа в корне вот у нас zomboid Переходим в mods. И вот здесь я скопировал чит-меню. Это такой мод. Ну и сейчас скопируем свой. Так, так, так. Где тут, как тут, вот так вот, да? Ага, еще надо вот так вот. Создаем папочку. Ну, у меня это будет папочка cpp просто мод Вот, скопировал. Какая структура? Смотрите, файлик mod.info. Дальше, медиа, луа, клиент, потому что здесь еще может быть сервер и еще что-то. Мы сейчас пока, то, то есть для сервера тоже можно создавать моды, если создавать свой сервер, запускать, писать моды, довольно-таки интересно. Было бы, если бы можно ну, написать там моды для торговли с игроками, ну и кучей всего. Может быть, когда-нибудь дойдем, но маловероятно. Короче, структура, да, какая у нас? Папочка, вот здесь у нас моды лежат. В этой папке там называется наш мод какой-то. Дальше, мод info, это понятно, медиа, луа, клиент и, собственно, файлик. Дальше, дальше, дальше, дальше по поводу IDE, да, вот я нашел, а, нашел. И сейчас мы непосредственно откроем, откроем те два файлика, где она, вот там будет, mods, cpp просто, вот этот откроем. И еще один. Media, Lua Client и ADD Items. Так, так, так. Сейчас, секундочку. Ну, можете посмотреть. Я увеличу шрифт. Мне не нравится такой шрифт. А, блин, а где он увеличит? Вот тут, по-моему. Вот, вот тут. Да, вот. Edit. 16. Eply. Eply. И этот тоже поставим. 16. Вот, дальше, дальше. Что еще я обязательно всегда у себя делаю? Я делаю размер табов 2. Показывать, вставлять табы место И показывать символы табуляции. И что? А что не показывает? Сейчас еще раз а вот шоу шоу вот Во. Во вот так теперь смотрите файлик мод info здесь просто имя это имя мода которое будет отоб будет отображаться в нашей игре ну в зомбой когда мы запустим перейдем в раздел моды дальше Это картиночка картиночка по моему должна лежать не знаю где а вот здесь в корне должна лежать да у меня ее нету. Ну, извините. Дальше это описание. Ну, экземпл 1. И это ID. Мода CPV просто мод. Я, правда, не знаю, должны ли совпадать имена, папки. И вот здесь, наверное, не должны. Есть. Это мод info. Да? По нему ориентируется там уже, наверное, сама игра. Дальше. Смотрите, чем я руководствовался. Вот здесь я... Оставил ссылки. Ссылки, пройдя по которым, вы можете посмотреть, чем я руководствовался. Сейчас я их все вставлю. То есть это все доступно да? в репозитории. Так, так, так, так. Да, у них есть документация но ну, всех Java функций и Java объектов. Э, есть. Оно... А ну, ну, э, список функций, там, методов, классов есть, э, но оно не документировано, то есть не описано, что оно делает, но хорошее название функции или метода иногда говорит уже вместо там, документации. Поэтому здесь, в принципе, все названо нормально, можно догадаться или понять. Итак, первое. Вот, вот здесь я брал... Э... Ну, с чего я начинал, да? Вот первые шаги и, и, и, и, и, и пошел да вот здесь тут все написано вот здесь создается функция дальше там короче по этой функции добавляется по-моему топор а вот здесь описывается да мод info файлик дальше вот скрипт здесь создается ну функция так называется создается по нажатию клавиши типа добавляется топор Какая-то ерунда, и кемпинг, это, это короче, тоже какая-то ерунда. А, вот, я до отсюда вот дошел, дальше не, не доходил. Будет время, дойду. Тут, типа, профессии свои можно создавать, и, и, и, и, и, и что-то там дальше. Короче, вот на этом форуме, на этом сайте и на форуме в основном все и крутятся, да, мододелы. Мододела. То есть я этим воспользовался так для создания самого первого примерчика. А дальше я уже пользовался вот этой документацией, то есть позови нет, и дальше вот здесь описание всех классов и объектов. Которые доступны. Итак, смотрите: что у меня в моде есть? У меня есть по left shift, если я нажимаю Z, ну, Shift, левый Shift и Z. Топор добавляю, это кувалда, это, это какая-то, это блин, а, это бензин, это газ, это шоколадка. Ну, чтобы не помереть с голоду. По правому шифту правый Shift и буковка J. Я включаю и отключаю режим призрака. То есть включил, меня зомби не видят, и я могу очень много нести. Ну, то есть груза выключил, зомби начинают видеть, и все такое. Вот почему такие клавиши и почему они не все. Потому что, к примеру, клавиша есть Q. По Q игрок что-то кричит, да, зомби, чтобы они шли к нему. Даже если я нажму Shift Q или Alt Q, все равно будет отработка. То есть в игре почему-то что Shift Q, что Alt Q это одно и то же, что просто Q. Вот, поэтому оно не разделено. Поэтому вот я выделил вот эти клавиши. Но это в режиме сингл мод. То есть в мультиплеере там, по-моему, какие-то клавиши тоже задействованы. Дальше, теперь смотрите. Смотрите, смотрите. Ну, в первую очередь, да. Вот наш скрипт. Их может быть много. Насколько я понимаю, вся фишка в том, что вот. Вот есть ивенты. Ивенты. Что такое ивенты? Вот здесь, вот здесь. По этой ссылочке можно посмотреть... Я так понимаю, текущие ивенты в игре. Что такое ивенты? Ну, это какие-то события, которые там главным движком, ну, на которые, на эти события можно нам, скажем так, подписаться. И можем подписаться, и, и, и ну, в зависимости от события, что-то там делать. Ну, что такое? Не надо мне. Так. Ну, к примеру, он onTick, давайте классно, onTick, вызывается каждый тик, да, но не советуют использовать ее, но ну, эту функцию, этот это событие, потому что лучше каждую минуту, каждые 10 минут и что-то обрабатывать, потому что если каждую секунду, грубо говоря, будет вызываться, дергаться ваша функция, то какие-то проблемы с гарпич-коллектором, ну, со сборщиком мусора. Вот, вот. Ну, это если вам очень надо. Соответственно, соответственно на что я могу, ну, не, не могу, а обязательно обращаю внимание. Первым делом вам нужно смотреть по этому событию параметры. Есть они или нет. Потому что, ну, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте. Блин. К примеру, вот Keep? О, я не видел, что есть такое. Ну, к примеру, пресс То есть, если вы уже будете подписываться на это событие, вы сейчас увидите как, то нужно обязательно создать функцию, у которой будет один параметр. Потому что если вы не создадите функцию с одним параметром, а передадите ее, к примеру, сюда, функцию без параметров, то у вас попросту не будет обрабатываться ваше событие. Вы будете сидеть и думать, а почему же не работает? Потому что поэтому нужно обязательно смотреть сколько параметров и создавать аналогичную функцию. Сейчас мы к этому подойдем. Сейчас мы к этому подойдем. Теперь смотрите. Ну, к примеру, вот у меня есть events on key start preset. Давайте, давайте его сейчас вот здесь найдем. Вот. Нажимаем. И что я вижу? Я вижу. Что написано? Есть один параметр. Хорошо. Вот как подписаться на это событие. Да? Когда будет нажата только нажата клавиша. Потому что есть еще событие on preset. Вот. Это когда уже клавиша отпущена. Так вот, когда нажата клавиша, я подписываюсь вот таким вот образом. То есть я передаю сюда имя своей функции, которая должна вызываться, когда будет только нажата клавиша. Давайте найдем ее. Вот здесь. Вот она. Соответственно, вот у меня один параметр. Все честно. И теперь у меня, когда будет только нажаток клавиша, будет вызываться вот эта функция. Для чего она мне нужна? Я здесь написал такую функцию check modify case start press. То есть я проверяю, есть ли какие-то модификаторы, когда ну, при нажатии клавиши. Так вот, если вот эта функция. И вот здесь такие ifы, да, if а okay, к равно 42, то тогда левый shift нажат. Если 54, то правый shift. Если 26, то левый контроль, правый контроль, левый alt, правый alt. То есть, как вы понимаете, можно на клавиши повесить очень много всего. То есть, варьируя только там shift, левым, правым контролами и alt. -ами. Откуда я взял вот эти вот значения? Вот вот эти. А вот отсюда. Вот здесь есть константы. И вот, к примеру, давайте shift Shift найдем. Вот, левый shift, левый shift. Контроль F, L, вот, left shift. <coughs> У него значение 42, ну, это константа, да? Вот, да, вот, 42. Дальше, правый shift, 54. Давайте найдем R. 54, ну и так далее. Дальше, эти клавиши аналогично. 44, давайте сразу я просто 44 нажму. Еще раз. Вот, K, Z. То есть это клавиша Z. Так вот, когда я нажимаю клавишу Left Shift Z, у меня добавляется в инвентарь топор. Дальше добавляется этот Фу, кувалда, газ, не вот, бензин, газ и шоколадка. То есть на разные клавиши. Дальше. У меня есть еще одно событие, я подписался. Когда клавиша была нажата, то есть уже отпущена. Здесь я, здесь я, где она? Вот. Start preset, а вот k а, То я смотрю, если левый shift был зажен, зажат, то я вызываю функцию left shift k processing. Если правый shift был зажат, ну потому что я сейчас только на shift повесил, да, ну, действия, то вызываю обработку для правого шифта. Обработки вот. Не, обработки вы сейчас увидите. <клых> а, вот же обработки. дал Левый шифт и правый шифт. То есть, если на правом шифте у меня будут там включения всяких режимов, а на левом шифте добавление там нужных итемов э, э, э, в рюкзак. Вот, дальше, дальше смотрите. А дальше, после того, как клавиша была отпущена, я проверяю модификаторы. Потому что вместе с, там, к примеру, shift Z, я отпускаю Z, а потом отпускаю shift. Соответственно, мне надо снять этот shift, да? Вот здесь я проверяю. Check, modify, key, preset. Если, если, если, okay, это уже когда была наша нажата клавиша, да? Если это был shift, то он становится false. Потому что ну, Значит, он до этого был нажат и значит до этого уже в true выставлен. Дальше. add_items items Что такое add_items? items Это функция, с помощью которой... Это функция, которая здесь ничего не делает. Сейчас. Да, она нигде не вызывается. Это типа с того примера старого, ну, с этого руководства. Это тоже ничего не делает, это ничего не делает, это ничего не делает. Это я для тестов делал. Дальше, смотрите, он GameStart. А, да, Ну, давайте перейдем вот сюда. Не, вот сюда. Найдем ее здесь. Так, она без параметров. И я вот сюда GameStart, вот передаю функцию без параметров. Дальше. Она вызывается тогда, когда игра уже ну, стартанула, или загрузится, или там сохранение завершено. В данном случае мне без разницы. Хотя надо было бы по-хорошему onGameBoot или Load. А ну-ка. game load. Наверное, вот это надо было. Да, надо было вот эту функцию. Ладно, не буду сейчас ничего менять, но надо было. Короче, что в этой игре я делаю? Вызываю функцию init global переменных. Ну, инициализация глобальных переменных. Какие глобальные переменные у меня есть? У меня есть gplayer и gplayer inv, то есть есть а, сам объект а, игрока и его инвентарь. А и здесь я получаю, ну, чтобы каждый раз не дергать, потому что мне кажется каждый раз дергать глобальные функции, которые будут э, там, возвращать э, игрока, ну, чтобы не тормозило. Но мне так кажется, я не уверен. Здесь, возможно, все и так с оптимизировано, поэтому если я даже каждый раз буду дергать вот эту глобальную функцию, то, то, то, может быть, все будет нормально. Так вот, что по этим функциям? да? Где они смотрят? Ну, GetPlay, к примеру, это глобальная функция. Давайте посмотрим вот, или вот здесь. Вот global. Здесь вы можете клацнуть потом, к примеру, дерево или индекс или пакеты И вот здесь увидеть э, к, иерархию класса. Вот здесь ивенты э, есть, э, global object, менеджеры какие-то, куча всего есть. Тут у нас по э, алфавиту вы можете поискать нужные вам функции. Но давайте вот здесь найдем GetPlayer. Тут, ну, GetPlayer, а, надо буковку G нажать сейчас. Вот, Ctrl-F, вот, GetPlayer. Это статический метод класса Zombie, Lua, Lua Manager Global Object. Давайте классным, какие есть статические методы. Статические это означает, что мы просто вот так вот можем взять и вызвать эту функцию. Разные, разные есть методы. Нам интересен GetPlayer. Вот мы клацаем. И, как вы видите, здесь особо не написано, что он делает. Но мы можем догадаться, что он делает. Дальше можно узнать, если это сервер, к примеру, количество активных игроков. Я так понимаю, спокойно можно добавлять здесь своих игроков, ну типа ботов, и переключаться между ними. Вот, То есть это можно попробовать. Добавить своих Переглю... То есть расставить их в разных местах, переключаться между ними, ну и все такое. Я это не пробовал. <coughs> так вот, я получаю игрока. Давайте еще раз. Получаю игрока, и он мне возвращает а, объект вот такого типа, ISO Player. Клацай на него, то есть я вот так вот изучал шаг за шагом, ну как изучал, просто смотри, искал то, что мне нужно. Я думаю, вы понимаете, да, для чего я вам это все показываю. Чтобы вы руководствовались вот этой, вот этой всей документацией. Так вот, вот мне возвращается объект ISO Player. То есть это уже игрок. Что я с ним могу делать? Мне нужен был инвентарь. Конечно же, я еще посмотрел в других модах, как это сделано. Ну, не, не во многих, у меня нет времени, но подсматривал. Теперь смотрите, get inventory, Вот есть такая функция. Это у объекта ISO Player. Клацаем getInventory. Смотрим. Он возвращает объект вот этого типа, itemContainer. А этот объект, если мы на него клацаем, мы можем посмотреть, какие у него есть функции. Вот у него есть функции addItem. Они разные, он есть. Можно либо item свой добавить, либо по строке, ну по имени, либо еще что-то. Ну и соответственно можно, можно узнать. Емкость нашего инвентаря. Много всего можно узнать. Тут на самом деле по каждому объекту очень много функций, которые нам доступны. Соответственно, модинг тут можно провести очень жесткий. Ну, это не так легко, в принципе, будет, но и не так уж, прям уж сложно. Так вот, смотрите. G-Player у меня хранит игрока, а G-Player-инвентарь хранит инвентарь игрока. Игрок мне нужен для чего? Для того, чтобы для него устанавливать режим Призрака. Смотрите, вызов функции. Давайте давайте опять перейдем к игроку, где наш ISOPlayer. Блин. ISOPlayer. Вот. И у него есть такая функция. Вот set host mod. Смотрите, как вызывать. У нас есть объект. То есть в ло, а как это вызывается? Функция. Да? Не через точечку, а просто двоеточие. И вызываем какую-то функцию. Вот у нас set host mode. То есть мы вызываем ее и устанавливаем флажок. True или false. Если true, значит игрок переключается в режим призрака. Если false, то в режим ну то, то в режим не призрака обычного. Дальше. Вот есть say функция. Давайте здесь поищем. say вот сказать что то вот функция она принимает на вход строку это игрок говорит но это то что мы видим он сверху него там рисуется какая-то фраза это я здесь пишу что там мод но ну, режим включен и выключен дальше из хост мода как вы видите это все функции которые я вызываю у объекта iso player вставлю не точечку как к примеру в языке си плюс плюс а двоеточие и вызываю функцию. Давайте посмотрим из хост-мода. Вот. Из, то есть про, я делаю проверку, ты в режиме призрака или нет. То есть если ты в режиме призрака, значит тебя нужно выключить. Если же нет, значит тебя надо включить. Точно так же по э, инвентарю. У инвентаря объекта и функции есть add item. Мы видели до этого. Как найти, какие есть итомы. Найти их, в принципе, несложно. Я, я себе, кстати, скопировал оригинал. Но вы в своих, возможно, у вас зомбоиды уже там, моды какие-то стоят на предметы. Ну, давайте пойдем к первоисточнику. Да? Вот туда, куда установлено. ну, если это Ubuntu, бунта, вот сюда установлены все стимовские игры. И идем в Steam. Дальше. Дальше я не помню. Дальше я не помню. Наверное, сюда Steam. Steam app Common. Да, вот Project zomboid Project zomboid Медиа. Луа client Не, не тут. Медиа. Медиа, блин, где-то было. Это, это было написано вот здесь. Типа где найти э, все эти предметы. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. А, вот, медиа скрипт, вот, медиа, скрипт, и вот, items, items радио, там new items, рецепты какие-то, или еще, ну вот здесь можно пересмотреть, она типа в текстовом виде, но тем не менее, Ка машины какие-то он есть, о, блин, NPC какие-то есть, ладно, это все, с этим всем на самом деле разбираться долго, так вот, я на всякий случай себе в репу залил, Основные, да, ну по текущей версии игры. И мы можем, к примеру, items открыть. Да, ну давайте, давайте откроем. Давайте я открою вот здесь. Open file. Media. Так, мне надо в мою репу пойти. Вот сюда, вот сюда. Original. Ну, к примеру, items. Что же мы видим? К примеру, я хочу добавить топор. Так, а что за изменения здесь были? Я не понял. Э -э вот, как я добавляю топор. Пишу base.x, x, base ну кувала. Как я это делаю? Вот здесь я это нахожу. Вот item x, то есть модуль base и в, в, в нем item x. Вы, кстати, можете здесь подкорректировать, но я бы не рекомендовал. Лучше бы создать свои итемы э -э -э и для них выставлять свои там характеристики. Потому что более-менее все сбалансировано. Ну, в принципе, можете, да. Если 4, то уже по полной. Типа, типа, типа, где тут? Дур дэмэдж, ну, типа, урон дверям, да, там, тысячу поставить. Максимальный урон, там, тысячу, минимальный тысячу. Ну, я не знаю, тысяча покатит, нет, может быть, тут максимум в один байт значение. Короче, <клёх> с этим можете сидеть и играться. Так вот, эти все итамы я понаходил вот здесь. Items, да, вот, нашел base.x, base. Давайте. Вот. Petrol can. Так оно и называется. Ищем, ищем, ищем. Вот он. Item petrol can. can. Вот, пропан танк. Уголь можно добавить и куча всего. Так. так. Так, так, так вот. Вот по клавишам. Я думаю, тут поняли. Я подобавлял. И -то мы Здесь проверяем, какие нажаты клавиши. В моем случае вот это все можно было бы не делать. Ну, к примеру, контроли и альты. Я пока только шифтами. Ну, пусть будет. И, в принципе, все. А, не, блин, все, не все. Вот. Так вот, так вот, так вот. -э -э -э так вот. Инициализация глобальных переменных. Вот я проинициализировал. И дальше, как я включаю, да, режим этого призрака, то есть вы можете посмотреть и посмотрите какие есть еще тут функции тут есть всякие функции set, set какой-то snacking, set sleep time Это я так понимаю сколько спать set drunk cos какой-то хрен его знает точнее фиг его знает set guard chosen, вот это я понимаю можно подобавлять NPC каких-то и для себя их поставить Типа я так понимаю они будут ну, типа защищать не знаю, это напробовать. С инвентарем такая же беда, да. Вызываю функцию add item. И точно так же можно там, по-моему, функции есть remove item. Это если делать что-то по типу каких-то этих точек, где можно торговать, да. То, я так понимаю, там можно ну, нало это все прописать. Типа через контекстное меню. Вот правой кнопкой там нажать. Ну, короче, я, то есть remove items, я думаю, там тоже есть. И все такое. Вот. И в целом, в целом, вот, вот и все, да. То есть. Следующее. Как дебажиться или отлаживаться? То есть я обращаю ваше внимание, что если вы где-то втыканули в буковке, где-то неправильно что-то написали, где-то забыли параметр, вот, к примеру, кейс старт пресса, вы создали вот такую функцию, но без параметра, вот здесь у себя, а передали туда, то вот это ваше вызываться не будет. Что делать? Как дебажиться? Ну, ну, ну, ну вот, здесь у меня, вот здесь у меня есть... Вы могли заметить. Вот такая вот штучка. С помощью такой программки, как Tail, можно просматривать изменения в файле. Какой файл нам нужен? Нам нужен файл. Нам нужен файл. Сейчас я вам покажу, какой. Так, сейчас я отсюда выйду. То есть Tail F. Ну, в Linux она есть. В Windows, если вы пользователь Windows, то ничего страшного. Вы можете поставить такое, такую, такую, такую программку, даже не программку, это Cygwin. И в Cygwin, Cygwin там можно установить множество всяких полезных программок unix для Windows, да, портированных. И там можно и Tail, и Grab, и Midnight Commander, вот как у меня Midnight Commander вот этот. Много всего можно поставить. Так вот, смотрите, что делать? Дело в том, что все, что мы всё, сейчас, всё, что мы делаем, а мы можем делать с помощью, к примеру, смотрите, функции print. Давайте я так вот print сделаем. Print, она печатает сообщение, ну в Lua, да. Первым у меня параметром, здесь можно через запятую много параметров, и они все будут напечатаны через пробел. Первым у меня стоит вот здесь yes, log-tag, cpp просто сделал. Так вот, так вот, так вот, вот. чтобы дебажиться, вот у меня здесь комментарии были, потому что я отлаживался, да, смотрел, вызываются функции, не вызываются. Если никакая функция не вызывается, то, скорее всего, ваш скрипт не загрузился. Я сейчас чуть-чуть ну, покажу об этом. Так вот, вот этот print, с помощью принта можно выводить всякую полезную информацию в консоль. Но оно уходит не в консоль, а вот в такой текстовый файлик. Этот текстовый файлик можно отслеживать на момент добавления новых изменений. Но! Давайте, давайте, давайте, давайте вот так вот сделаем. TLF консоль текста. И чё? Так, а что такое? Где зомбоет? Я же запускал только что. Сейчас, 5 сек, какие-то обновления. Ну, хорошо, что это не Windows. Windows может и не спросить. Замбует. Сейчас я его запущу. Сейчас я выйду с полноэкранного режима, чтобы это было видно наживо. Ну, вживую, да? Так, так, так, так. Сейчас, где тут настройки... Разрешение поставим 1024 на 768. Полной экраны нет. Применить. Во. Во. Нажим. Перейдем в нашу консоль. Вот, как мы видим, tailF работает. Как только в, в, в, в, в, в, в, в, логи, в консоль логи происходят какие-то изменения, то то вот здесь мы это все видим. Так, нажмем моды. Видите, я классовал моды. Раз, что-то ушло. Вот наш мод появился. Давайте попробуем его включить. Включаю. И что, загрузился? Вроде же загрузился. Ошибок нету А, он будет загруз Давайте назад клад с ним. Так, и давайте продолжить нажмем. Вот, грузится, грузится, ну, ошибок, нет, есть ошибки, это не мои ошибки. Если ваш мод не загрузился, здесь можно увидеть, но так вы вряд ли увидите. Вы можете увидеть, что ваш мод, мод не загрузился по каким-то, скажем, Логом. Вот мой лог, cpp просто, game start, я там писал, да, и хост мод, э, э, ну, режим отключен, да. Давайте его, ну, я кнопочку понажимаю. Видите, вот уходит в консоль, э, ну, что я нажимаю, да, какие кнопочки. Давайте я сейчас включу режим этого, призрака. Нажимаю shift и нажимаю же. Как мы видим, к хост мода JNABLED. Он включился. Теперь у меня в инвентаре здесь полно всего. Вот. Потому что если я сейчас отключу, вы могли... давайте я отключу. Правый Shift G. Видите, перегруз 2433. Включаем, перегруза нет. Ну и, соответственно, я могу быстро бегать. Так, быстро бегать. И давайте я добавлю топор. Shift Z. И он где-то есть у меня, этот топор, но он далеко. Это я уже... Как вы видите, сколько я вещей в режиме призрака насобирал. Это я хочу себе отнести. Ну, мне так интереснее будет, короче. Так, где топор? Топор, топор, топор. О, П, Р, С, э, Т. Блин, столько вещей, их надо... О, так у меня их аж 8 штук. Взять в обе руки. Видите, зомби меня не видит, у меня режим призрака. Даже я его долбану, я по-моему убил. Даже если долбану, то ничего страшного не будет. Так, давайте я... А я не знаю где я, кстати. В режиме призрака мы двигаемся очень быстро. Я, короче, просто куда-то зашел. Ладно, ладно, не буду. Так вот смотрите но фишка в том что э, вот это вот все вам может не надо не нужно определить что ваш мод загрузился можно к примеру по первому ну game start когда произойдет увидеть да э, э, ну э, свою запись тогда вы поймете что ваш э, э, скрипт ваш мод полностью загрузился если этого нету значит какая-то проблема в э, скрипте я сейчас покажу как как на нее реагировать так вот как перезагрузить мод, когда вы сделали какие-то изменения? Ну, давайте, смотрите, еще раз посмотрим. Э -э давайте еще раз посмотрим. Я понажимаю сейчас кнопочки. Тык-тык-тык-тык. Как вы видите, что-то влог пишет. Ну, влог в дебаге обычно никто в релизе не пишет, чтобы игра, скажем так, не тормозила. Давайте это выключим, да? Если я просто вот так вот сделаю, ой, вот так вот закомментирую, и дальше понажимаю клавишу, то ничего не произойдет. Что нужно для этого сделать? Нажимаем Escape, выход. Моды. Ну, я делаю вот так вот. Выключаю, назад. Сейчас оно подтормозит, вот подтормознуло, перезагрузило. И захожу опять, включаю. Назад. Сейчас оно подтормознет. О, и нажмем продолжить. Вот, сейчас мы видим кучу-кучу всего. Начать игру. Вот, наш мод загрузился, ошибок нет. Теперь понажимаем кнопки. Так, включу-ка я режим этого призрака. Как вы видите, я кнопки нажимаю. Уже... Ой, вот тут. Ну, информации нет. Так вот. Так вот, так вот. Так вот. Что делать? По поводу... Вот этого всего мусора. Ну, вы хотите отлаживать только свой код. Да? И поэтому глазами ловить э, вот здесь кучу ненужной, может быть, информации вам ну, не всегда будет удобно. Так вот как раз Tail F в купе ну, совместности с грэпом, сделает, может сделать очень хорошую вещь. Ctrl, Shift, Insert. Вот здесь мы пишем... Мы пишем... Тот наш тег ну греп да а почему фильтровать по какому слову фильтровать а, ну кто с гребом не знаком тот почитайте что такое греп потому что и так видео уже затянулось. так вот смотрите а вот здесь файл надо указать мы берем файл это по моему консоль текста, и нажимаем вот так вот теперь будет фильтроваться только по тем строкам Которые новые будут добавляться, в которых есть такое слово cpp просто. Давайте попробуем еще раз. Продолжить. Так, нажимаем. Вот. Вы видите, только вот это ни, никаких логинг, ничего не, не, не пришло. Давайте в, повключаем режимы. А, не, я их не пишу. Ну ладно. Смотрите. Не включим. Ну, у меня просто сейчас отключены все принты. Так, теперь, если вы допустили ошибку, то что делать? Ну, ошибку надо исправлять. Ошибку надо исправлять. Давайте я отключу мод. И сделаем какую-то просто ошибку. Ну, реально ошибку. Ну, вот так вот. Забыли буковку А, к примеру. Забыли буковку А. включим наш мод че продолжить так, нажимаем а что, че, загрузилось? че-то я не понял а как так Нет, я сейчас закрою, короче. Что-то произошло, а почему я здесь сделал ошибку? Это, Наверное, тогда надо полностью перезагружать. Давайте сейчас я попробую еще раз. Для чистоты эксперимента удалим файлик. Но он его все равно заново создает, и он обрезает. Ну, очищает его. Но давайте, для чистоты эксперимента... Так, консоль, запустим TL Должна быть ошибка я же, сделал, я же сделал Так, моды Включен Продолжить Так, и что, по идее Должна быть вот такая запись Если все хорошо Быть такого не может Быть такого не может Я же ошибку сделал Ну, я все там вроде зомбоет. Вот, а ну-ка, консоль. Так, давайте я открою вот здесь этот файлик. А, может быть ошибка есть, но дело в том, что все равно этот Иван срабатывает. Сейчас, сейчас проверим быстренько. Вы уж извините, что, что видео уже такое долгое, но дело в том, что вам это нужно будет. Так, так. Когда грузится, тут обычно можно найти информацию об ошибке. Давайте поищем additems.lua. Вот. Вот. Нет, тут загрузилось нормально. Нормально, нормально, нормально, нормально, нормально. Давайте сделаем посерьезнее ошибку. Это очень странно. Давайте сделаем вот такую ошибку. Просто плеер. Вот. Ну, последняя попытка. Если не получится, то тогда уж извините. Ну, вы, короче, в этом консоль txt сможете найти... Причину, да? Сможете найти проблему, почему ваша игра. Ну, ваш мод не подгрузился. Ну будет странно, если сейчас все будет хорошо. Начинаем игру. О! Что мы увидели? Этой записи нет. Все, наш мод не загрузился по каким-то причинам и причина это ну, какая-то ошибка какая ошибка идем в наш консоль текст и ищем ищем ищем наш файлик но желательно ну я вот так вот ищу. так раз раз Ага, вот ошибку мы нашли смотрите вот сразу runtime exception какой-то. И вот из хостмон д non-table. Ну, ну, ну. Но она сразу пишет. В линии 162. Если мы перейдем к, к линии 162, надо номера линии включить. Вот, show. 100, вот, 162. В чем проблема? В том, что плеера нету, а вот этой функции короче, не, эта функция не была найдена. Соответственно, в, в этом вот здесь вы можете найти, да, где ошибка, где вы провтыкали. Потом же бывает буковку, а втыканул, не дописал, либо подчеркивание, либо еще что-то. И смотришь, мод не загружен. Поэтому я рекомендую, к примеру, даже в GameStar писать, что... Ну это я написал, что мод disable, но вы можете написать, что мод загружен. Если записи нету, значит вы понимаете, что где-то вы втыканули. Ну, на сегодня все. Видео и так, я так понимаю, уже очень длинное. Давайте посмотрим. А, не, 49 минут. Да, нормалек, можно было еще на часик засидеть. Короче, вот, вот, вот эта информация, что я выдал, если вы, к примеру, еще не знали, как создавать моды для проекта Замбоя, то я думаю, вот это все вам уже поможет постепенно рыть. И я вам крайне советую не спешить. То есть шаг за шагом, вот, вот так вот, в таком режиме. Создали, добавили топор, потом убрали топор, потом еще. Вот так вот, не спеша делайте. Не надо сразу строить амбициозные планы и пытаться сделать какую-то карту, новую карту с, с какими-то зданиями. Нет, вы не спеша делайте, и тогда у вас все получится. Потому что вы будете понимать, как это все работает, знакомиться с новыми функциями и так далее. Ну, это такой совет. Совет. Поэтому всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока!